Весна. Всех с весной сегодня день солнечный. Хороший денек наш. А ты весна, моя весна. Слобода частушками. А мне понравилась одона. Я баняка с весанушками, меня кабалучками под гармони, Дробию ответную, А совесть говорит не тронь, Эту первоцветную. Шагал с войны до дому К своему батюшке-седому К матушке своей Ровно тысячу триста ней. А ты война, корга война Поселилась ты во мне, Васька, я и Тимофей. Вместе были мы в огне, За такую завязну Уходили воевать. Васька, я и Тимофей. Погулять. Я шагал с войны до дому С мамой седому К родной матушке своей Ровно тысячу дорис дней А ты весна Моя весна, моя песня складная, а наряди, коты девочат, платится наряданые, хвостану медали. Я их честно заслужил За дальними далями. А ты весна, моя весна, Часики с кукушками. Слава всех девчат, Бызнека, веса